Давайте я чуть-чуть расскажу про жизненные стратегии. Они формируются в глубоком детстве. И во взрослом состоянии они совершенно не воспринимаются осознанно и уж точно не воспринимаются как жизненная стратегия. Например, дети, они всего лишь дети, и они выясняют, что можно, а что нельзя. Таким образом, они наблюдают за миром и многие вещи выясняют из наблюдений. А вот почему ребенок часто одно и то же действие делает до ужаса много раз. Я наблюдала в свое время, как мой племянник, намного младше меня, залазит на горку. Оттуда кидает парашютик, смотрит за ним, спускается вниз, берет парашютик, обратно поднимается на горку. И так раз 10-20. Мне уже давно надоело даже наблюдать за этим. Я всегда думала, как у него хватает сил. Оказывается, они так исследуют мир. Это по возрасту нормально. И как человек выясняет, что можно, а что нельзя, если не исследование? Представляете, если вы все поисследовали, можно сувать пальцы в розетку или нет. Так вот, что-то ребенок делает, на что тут же получает бурную реакцию родителя. Та же самая розетка. Туда точно нельзя сувать пальцы. И ребенок это понимает. Но бывают моменты, которые родители не так бурно реагируют. А, вот. Пресловутый пример с купи вкусняшку. А ребенок просит что-то купить. И сначала ему сказали нет, а потом, буквально через минуту-две, сказали да. И вот здесь у ребенка возникает диссонанс. С одной стороны нельзя, с другой стороны можно. И вот это ребенок и начинает исследовать, потому что у него нет связи. Почему нельзя, стало можно. Или наоборот, почему можно, стало нельзя. Однажды я ехала в автобусе и слышала рассказ какой-то бабушки. Они приехали на дачу с внучкой, и она, недолго думая, рассказала ей четко, сюда не ходи, это не делай, то не делай, сюда не, здесь нельзя. Девочка посмотрела на все это, подошла к бабушке и спросила нормальный вопрос. «Бабушка, а что можно?» Потому что что нельзя, она уже поняла. Бабушка поняла, что она запретила, в принципе, все. И ничего не придумав, она сказала, «Деточка, делай все!» Да, у ребенка возник, конечно, вопрос. И, скорее всего, не тот, который она задала. Как это «нельзя» превратилось в «можно?» Что же я сделала? Почему? Иногда эта стратегия очень простая. Нельзя, но если я поплачу, то будет можно. Нельзя, но если я подойду и спрошу, то будет можно. Нельзя, но если я побьюсь в истерике, то будет можно. И тому подобного рода вещи. То есть для того, чтобы из нельзя сделать можно, нужны какие-то мои действия. Каково же удивление такого подросшего ребенка, что нельзя? Я потом поплакала, потребовала, а муж мне все равно машину не купил. Значит, я плохо плакала, плохо требовала. С годами эти вещи усиливаются. И обычно это еще касается не мужа. То есть, если сначала ребенок пахныкал, «Мама, купи!» Нет. <смех> На. Да. Примерно вот так. Затем ребенок понимает, что надо поплакать. И если ему отказывают, он понимает, что он недостаточно хорошо плачет. И, выходя в мир с такими стратегиями, ребенок не понимает, почему мир не работает по его стратегии. Почему он поплакал, а ему вместо того, чтобы повышение дать, его уволили? Почему он поплакал, а ему вместо того, чтобы его одобрить и дать ему все, что он хочет, его осудили? Удивительно. Почему он плачет и ноет, и почему он бьет ножками, а у него денег не прибавляется, бизнес не растет, и вообще его женщины не любят? кто то, -то как-то ломается. Но одно дело, когда это ломается в детстве, и совсем другое, когда это ломается в 20, 30, 40 лет. И самое удивительное, что эту поломку человек замечает очень сильно не сразу. Те стратегии, которые помогли выживать в детстве, они с нами остаются практически навечно. И мы даже сами не понимаем, как они работают и что это происходит. И человек, который ноет и плачет, он вообще уверен, что он не ноет и не плачет, он говорит правду. Причем тут это? Я просто сказал то, что я считаю нужным сказать. Буквально сегодняшняя история, когда вводят масочный режим, а женщина, наверное, я даже не знаю кто, пишет, что ребенка кормить нечем, а я буду маску за 100 рублей покупать. Ну, во-первых, по факту маски гораздо дешевле, вопрос места. Во-вторых, режим не предполагает ношение масок за 100 рублей, никто этикетку не проверяет. Режим предполагает наличие маски. Ее можно сделать из любых подручных средств. О чем, собственно говоря, я и сказала этому человеку. А вы еще и психолог называетесь? Правильно, она же знает, кто такой психолог, а я же нет. То есть человек, который привык к вот эту стратегию. Вокруг нее все пляшут, и вокруг нее все и должно происходить. Сейчас я покричу и побью себя в грудь. Только во взрослом состоянии эти люди очень удивляются. Почему же мне никто не дает то, что я хочу? И чем старше становится человек, тем меньше желающих что-то дать. Что делать в этом случае? О, это очень просто. Нужно всего лишь вырасти, и тогда наши детские стратегии, они будут подвластны нашему взрослому контролю. И еще, как я говорила ранее, я не знаю другого пути, как консультация, потому что детские стратегии, они очень глубоко в подсознании лежат, и их очень сложно вытащить на поверхность. Недавно я работала с женщиной, и мы вышли на детскую историю, когда она спряталась под кровать от родителей от их скандалов. То есть ее детская стратегия была прятаться. И в итоге, как только она затевала какие-либо отношения с мужчинами, она пыталась спрятаться из этих отношений, сделать все, что мужчине нужно, и отношения заканчивались. Другую стратегию мы узнали в консультации, когда, будучи двух- или четырехлетним ребенком, не помню точно, девочка решила, что папа не дает ей той любви, которую она хочет. И поэтому она решила, что мужчин любить нельзя. Папа же это все мужчины. И в своей семейной жизни она не имела вот этой возможности полюбить всей душой своего мужа. А те люди, которым она испытывала большие чувства, она не вышла за них замуж. И вот таким образом эти вещи работают. На примере «нельзя, но поплакал можно» — это, конечно, хороший пример. И это пример и для родителей, и это примеры для детей. С одной стороны, родители могут более твердо, иметь свое мнение и не менять его в зависимости от поведения ребенка. С такими родителями на самом деле ребенку проще, потому что он начинает понимать реально, что можно, а что нельзя. Кстати, что можно, а что нельзя люди выясняют всю жизнь. Когда мы женимся, выходим замуж, почему меняются мужья и жены? Потому что в это время они выясняют, что можно, а что нельзя. И как только в семье становится скучно и что-то приедаются, Снова в паре выясняют, что можно, а что нельзя. То же самое происходит между парой родители-дети. Сначала можно и нельзя выяснили в каком-то очень детском возрасте. Потом э, я уже школьник, я уже имею право и тому подобного рода вещи. А потом я уже взрослый в общем-то, дети тоже всегда на что-то имеют право. Родители тоже на что-то всегда имеют право. Поэтому человек всю свою жизнь выясняет, что можно, а что нельзя. И, кстати, можно и нельзя действительно меняется в зависимости от возраста, в зависимости от пола, в зависимости от воспитания, в зависимости от культурных особенностей страны и тому подобного рода вещи. И самое главное. В зависимости от того, что я себе разрешил. Поэтому, что бы ни сделали ваши родители, станьте взрослым. И тогда вы решаете, что в этой жизни делать вам и что можно, а что нельзя. Классное состояние.